Привет подписчикам моего канала. Сегодня будем продолжать закаливаться, сделаем немного упражнений на пресс, походим босиком по снегу, на улице примерно минус 12. мы сделали три подхода на пресс находимся примерно 10-12 минут босиком самое главное, тут надо понимать, что этот процесс закаливает непрерывный и если мы не закаливались не стоит сразу выполнять такие действия и самое главное не надо заставлять к этому, к этому надо постепенно прийти и чувствовать свой организм. Не должно быть дрожже просяпшего, состояния не заставлять себя. Все должно быть постепенно, от меньшего, большего. И тогда у вас все получится. Подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. В следующем видео я вам расскажу, какие плюсы и минусы закаливания. Всем пока.